Самая горючая смесь для здоровья спортсмена. Смесь получается именно горючей, бодрость на весь день и хорошая работа сердца обеспечены. Очищает кровь, очень хорошо помогает укрепить наш иммунитет. Если разобрать каждый компонент, то это просто панацея, курага, источник калия, чернослив, оздоравливает кишечник, изюм, питает мозг, орехи, источник полиненасыщенных жиров, которые снижают риск сердечных заболеваний. В пользе лимона и меда сомневаться не приходится. Первое. 300 грамм грецких орехов. Второй – 300 грамм кураги. Третий – 300 грамм инжира. Четвертый – 300 грамм чернослива, 300 грамм черного изюма и 2 стакана меда, 2 лимона. Пропорции не слишком принципиальны. Можно добавлять и другие орехи и сухофрукты. В любом случае это будет кладить витаминов и микроэлементов. Сухофрукты следует хорошо промыть в теплой воде и немного подсушить. На мясорубке перекручиваем все сухофрукты и лимон вместе с кожурой, без косточек. Готовые перекрученные сухофрукты и лимон хорошенько смешиваем с медом и укладываем смесь в стеклянную банку. Держать смесь рекомендуется в холодном месте. Витаминная смесь... Из сухофруктов готово. Теперь можем регулярно употреблять это средство по одной чайной ложке в промежутках между приемом пищи 2-3 раза в день. Так мы сможем укрепить иммунитет и забыть про простудные и другие заболевания. Употребляем это средство до тех пор, пока оно не закончится. Затем делаем перерыв 1-2 месяца и можно снова это все повторить. Давайте рассмотрим ингредиенты и их питательные свойства. Предлагаем его рецептор. Курага содержит большое количество магния, кальция, калия, железа, витамина В5, пектина и органические кислоты, выводящие из нашего организма тяжелый металлы и радионуклиды. Также она очень богата фруктозой, сахарозой и глюкозой. Курага полезна... При сердечных заболеваниях, анемии, при проблемах со зрением и очень хорошо помогает укрепить иммунитет. Курага способна размягчать опухоли, устранить закупорки сосудов, а также омолаживает кожу и укрепляет волосы. Чернослив не менее полезен, чем курага. Он содержит клетчатку, органические кислоты, лимонное, яблочное, салициловое, щавелевое, минеральные вещества, калий, кальций, железо, фосфор, натрий и витамины А, В1, В2, С, П. Это королевский продукт, помогает от многих заболеваний, сердечно сосудистые заболевания, онкологии, гипертония. Кроме того, чернослив помогает термализовать работу пищеварения и улучшает водно-солевой баланс. Изюм. Это идеальный источник для получения энергии. В нем содержатся калий, железо, марганец, магний, тиамин, клетчатка и витамины В1, В2, В5. Изюм рекомендуется употреблять при расстройствах нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваниях. Он широко применяется как профилактическое и лечебное средство при анемии, заболевании печени, Почек желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты, содержащиеся в изюме, полезны для укрепления зубов и десен. Грецкие орехи – это самый полезный вид орехов, в который желательно включать свой ежедневный прием пищи. Грецкие орехи содержат самое большое количество антиоксидантов, которые эффективно помогают укрепить иммунитет. Как утверждают ученые, полезные влияния антиоксидантов на организм. 15 раз сильнее витамина Е. Регулярное употребление грецких орехов сокращает риск заболевания раком, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и многих других болезней. А сочетание орехов с медом представляет собой очень полезный и уникальный продукт, активирующий обменные процессы, тонизирует и укрепляет организм, помогает восстановить силы после умственных и физических нагрузок. О пользе лимона можно говорить очень много. Всем известно, что он очень богат содержанием витамина С, который необходим для укрепления организма, особенно в период простудных заболеваний. Поэтому нет сомнений, что витаминная смесь из сухофруктов, лимона и меда очень эффективна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Нормализация гемоглобина в крови при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и, самое главное, витаминная смесь помогает укрепить наш иммунитет. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!